Здравствуйте, с вами Надежда Соколова, ваш тренер ЛФК и эксперт в области здорового образа жизни. Сегодня мы с вами поговорим о здоровье спины и о том, почему некоторые программы в интернете не работают. Проблема текущего времени – это сидячий образ жизни, и это нервные напряжения, это стрессы. Все это, конечно же, влияет на наше здоровье и очень сильно влияет на наш позвоночник. Вопросами здоровья спины я, как тренер, занимаюсь с 2012 года. Это фактически 8 лет. И на протяжении этих лет я собирала самые лучшие, самые эффективные упражнения из различных практик. Йога, ЛФК, пилатес. Потому что я вам точно могу сказать уже из практики, из собственного опыта, что да, диагноз может быть один, например, сколиоз. Но при этом проблемы у людей будут совершенно разные, потому что все мы разные, все мы индивидуальные. Именно поэтому некоторые программы в интернете которые вы находите для здоровья спины могут вам не подойти потому что каждая программа создавалась под какую-то конкретную ситуацию возможно под какого-то конкретного человека и не факт что это подходит именно вам безусловно есть универсальные упражнения которые можно встретить в той или иной практике но вот сочетание этих упражнений комплексы которые вы получаете если они готовятся под вас, они будут индивидуальны. Вот за последние два дня ко мне на консультации записалось несколько человек с диагнозом сколиоз по здоровью спины. И я точно вам могу сказать, что каждый из этих моих подопечных, каждый из этих моих клиентов получит свою программу с учетом их физических данных, с учетом их физической активности, физической подготовки и, конечно же, с учетом их типа телосложения. Поэтому, если вы хотите получить реальный результат и получить реальную пользу от того, что вы выполняете, от тех упражнений, которые вы выполняете, я приглашаю вас на мои прямые эфиры «5 минут для пользы тела» в Инстаграм. Мы встречаемся каждый день с понедельника по пятницу в 21 час по московскому времени. И на этих эфирах я отвечаю на ваши вопросы. И мы выполняем, разучиваем и рассматриваем, раскладываем упражнения, которые помогают вам поддерживать ваше тело в здоровом состоянии. Ссылку на мой аккаунт в интернете вы найдете под этим видео. До встречи, друзья! Буду рада видеть вас на моих эфирах.